Джефф Убийца. Часть первая. Опять этот дождь. Джефф тяжело вздохнул. Одновременно и бесит, и успокаивает меня. Джефф блаженно зажмурился. Капли медленно стекали по его лицу, охлаждая кожу. Из всех радостей только это и осталось. что без зубья. Зато свободен. Где-то вдалеке послышался истерический крик. «Опять эти идиоты!» Джек тяжело вздохнул и добавил. «Пожалуй, надо и мне сыграть пару нот в этом концерте сумасшедших». «Попалась!» — сказал молодой и крепкий парень девушке, которую загнал в угол. «Теперь бежать некуда!» «Помогите!» — кричала беспомощная жертва, вжимаясь в угол. «Оставь меня в покое!» «Ни за что!» — с улыбкой прохрепел Урок. ты моя!» — а послышалось где-то позади. Маньяк обернулся и достал нож. «Кто здесь?» «Лучше бы на свидание девушку позвал!» «Я сам знаю, что и как делать!» В бешенстве прорычал маньяк. Ну покажись, скотина! В темноте кто-то спрыгнул с крыши двухэтажного дома, чем не слабо озадачил всех присутствующих. Несколько минут длилась напряженная тишина, и неожиданно раздался пронзительный и ужасающий смех, от которого на лицах людей отразился ужас. Девушка беспомощно крутила головой во все стороны, пытаясь заметить источник смеха, и тут все стихло. Она слышала, как ее сердце выбивает бешеный ритм. Страх давил и сковывал, а тишина сопутствовала этому. Раздавшийся сбоку крик, заставил ее обернуться на маньяка. Тот валялся на земле, держась за горло, из которого. Лилась кровь. Рядом с ним стоял подросток в черной толстовке и штанах. В руке был большой кухонный нож, весь в крови, а голову закрывал капюшон. Незнакомец сделал шаг в сторону девушки, и свет фонаря упал ему на лицо. Отчего бедняжка едва не потеряла сознание. Белоснежное лицо, разрезанный рот от уха до уха. Век не было. Глаза безумные. И тут рот незнакомца слегка приоткрылся. И девушка услышала. Go to sleep! И сознание покинуло ее. Вы слушали рассказ про Джеффа моего собственного сочинения. Надеюсь, вам понравилось. Вторая часть непременно будет. Но вот мне бы хотелось, чтобы в моей команде появились женские голоса. Не, они в принципе есть, но проблема в том, что они заняты на данный момент. И у них просто не получится озвучить. Вот и в этом вся соль. А мой голос очень плох на женские роли, и мне бы, если честно, не хотелось озвучивать и дальше женские роли своим голосом, потому что мне это явно не получается. Да и приятнее будет слушать, когда вместо мужика будет все таки девушка говорить вот. а надеюсь вам понравилось и я буду стараться для вас всем удачи и ждите я знаю что я очень долго выпускаю но я действительно стараюсь для вас всем пока